Привет, меня зовут Анна Алферова, и сегодня я покажу свои новые покупочки от Stalix. У меня уже есть инструменты от этого производителя, я ими довольна, и сравнительно недавно компания Stalix выпустила новинки. Я решила попробовать их и рассказать свое мнение. Уверена, это видео поможет вам определиться с покупкой, а может сэкономить деньги. Смотрите видео до конца, узнаете, как со скидкой покупать товары от Stalix. Первая моя покупочка – сменный файл лента пластиковой катушки Bobby Nail. Я купила ленту абразивностью 240 грит. У продавца есть разные варианты – 100 и 180. Сталикс называет такие катушки пончиками, это очень мило. Они выглядят как пончики в глазуре. Расцветки наличие на любой вкус. Я выбрала темно-серый цвет с фиолетовыми блестящими вкраплениями. С таким пончиком продаются сменные катушки, которые вставляются внутрь. Я покупала впервые, поэтому мой пончик в сборе. Лента надежно спрятана в таком пластиковом футляре, поэтому абразив будет всегда чистым и неповрежденным. Это удобно, гигиенично. Не сползает спилки, легко наносится, снимается, как обещает производитель. Конечно, лента абразив предназначена для одноразового использования. Я попыталась оторвать ленту по зубчикам на основе, но у меня ничего не вышло, клеевой слой растянулся. Я пыталась это сделать медленно и быстро, и все равно отрезала ножницами. Возможно, я делала что-то не так, напишите, если вы уже работаете с таким пончиком. А мне показалось, что зубчики туповаты. Абразив по структуре похож на корбит кремния, однако у производителя я не нашла информации. Не имеет блеска, приятно мягкие, Действительно, клеевой слой легко снимается с бумажной основы. Лента полностью соответствует ширине пилки основы. Я взяла металлическую основу, ее ширина 2 см. В катушке 8 метров абразивной ленты. И Если отрезать на всю длину пилки, то ее хватит на 50 клиентов. Может быть и чуть больше. Стоимость запасного блока 350 рублей, поэтому легко посчитать, что на клиента уйдет 7 рублей. Как я сказала ранее, вы можете самостоятельно регулировать длину сменного файла и таким образом сэкономить. Имейте в виду, такого вида абразив, как пилка, требует смягчения края основы, чтобы не порезать клиента. Я это делаю отдельной пилкой. Обратите внимание, лента легко снимается с основы, при этом не скользит, если работать. Мой вердикт выглядит презентабельно, работать с таким пончиком удобно, абразив приятно спиливает. Буду покупать еще 180 грит, более грубый абразив я использую в педикюре. А теперь протестируем набор сменных файлов чехлов Pap Мам для прямой пилки. Я приобрела снова абразив 240, потому что чаще работаю с натуральными ногтями, а у производителя есть абразивность и 100 и 180 грит. Как обещает продавец, легко, приятно, удобно одевать, безопасно работать, не порежет клиента торцом, нет клеевой основы, легко снимается и клей не, не остается на основе. Хочу заметить, абразивная лента также не оставляет клеевой слой. Кстати, такие файлы изобретены и запатентованы компанией Stalex, что, конечно, повышает их авторитет на рынке. Во время работы файл плотно держится на основе высококачественный наждак из корбита кремния, что указано на сайте продавца «Экологично чистая крафтовая основа файла чехла». Проверим. <св> <кв> Действительно, на основу файл одевается плотно, не съезжает, сдвинуть невозможно. Да, край правду не порежет клиента, и при этом закрепление на основе абразив не съедет. А вот клеевые файлы не всегда просто наклеить на основу, чтобы он хоть чуть-чуть не съехал с площади. В упаковке 50 штук. Стоимость на процедуру 7 рублей. Для особо экономных файл можно разрезать пополам, но это так, как вариант. 7 рублей эстетика – эстетика уже выгодное приобретение. Мне очень понравились чехлы. Их я точно закажу. Еще разных абразивов. Могу ли рекомендовать? Ну, это однозначно. А эта покупка была больше ради удовлетворения моего любопытства. Деревянная основа для прямой пилки. Ширина основы 1,8 см. На 2 мм меньше, чем металлическая. Упаковки 50 штук. Посмотрим, как наденутся на нее чехлы, кстати. Стоимость упаковки 240 рублей, поэтому к стоимости абразива необходимо прибавить стоимость деревянной основы. Она одноразовая. Это примерно 5 рублей. Основа выполнена из дерева березы, заполирована как по площади, так и по краям. Возможно, в некоторых местах есть неровности, но они полированы и занос точно не будет. Приятно гладкая. Файл надевается плотно, съезжать не будет, потому что хоть и ширина деревянной основы на 2 мм меньше, чем металлическая, Высота и толщина чуть-чуть больше. Можно использовать как для файлов чехлов, так и для абразивных клиенты, для клеевых файлов. Они не соскальзывают с такой основы, приклеиваются хорошо. Я заказала такие основы из интереса. Если бы я оформляла интерьер в костиле, то однозначно именно такие основы были бы для пилок моих. Поэтому я их буду использовать, поскольку уже приобрела. Но упор при следующем заказе не стану делать. Хотя мне интересно будет мнение клиентов. Если им будет это приятно, то, наверное, закажу еще. Но замечу еще дополнительно снова. Они очень приятные, гладкие. Это не просто шпатель. У Сталикса есть специальная записная книга для мастера. Она не датирована, нет строчек, но есть много полезной информации, которая будет для новичков особенно интересна. Но ну, я, как и мастер со стажем, тоже с удовольствием прочла и какие-то моменты, может быть, подчеркнула, даже новенькая. С каждым заказом каждый покупатель получает вот такую книжечку. А теперь о скидках. Пишите в комментариях плюсик, и я вам в директ пришлю ссылочку на группу закупок. Объединившись вместе, мы можем покупать сталикс выгодно.